Коллеги, давайте начнем. Еще раз всех приветствую на сегодняшнем вебинаре. Меня зовут Якушин Юрий. Я присел инженер компании IPMATICA. И сегодня вам расскажу про Ялинк e Митинг-сервер версии 2.0, который официально вышел в релиз где-то буквально неделю назад. Вот. Давайте начнем с родмепа, какие основные функции появились и что нас, так скажем, ожидает в обозримом будущих, в обозримом будущих, ну, где-то в двух новых версиях. Вот. На текущий момент мы находимся на версии WMS 2.0, она посередине выделена таким крупным шрифтом. Вот. И какие основные элементы, какие новые фичи добавились в этой версии. Это поддержка распределенной инфраструктуры. Вот просит громче. Давайте попробую поближе микрофон поднести. И не знаю, если это проблема у всех, то там подпишитесь. Вот. Либо, если Андрей это только у вас, то попробуйте сделать звук погромче у себя. Вот. Так, приступим. Появилась распределенная инфраструктура и горячий резервир. И, наконец-то, Янг Митинг Сервер научился жить одновременно на нескольких серверах. То бишь, раньше на версии 1.4 мы были ограничены ресурсом только одного сервера. ну, А до бесконечности его увеличивать, его емкость, мощность не получалась. Ну, как это очень сильно бил и по карману, очень дорогие сервера получались. Так вот, теперь мы можем объединять несколько аппаратных серверов на единую инфраструктуру и распределять мощность на этих серверах. Благодаря этому также появился горячее резервирование. В случае отказа одного из узлов работа сервера не прекращается. Ну, это мы более еще подробно расскажем. Об этом перейдем непосредственно к слайдам. Так как произошла большая, так скажем, переделка в программном коде, изменились API и SDK. На данный момент документов нету, которые бы мы вам могли выслать. Они вот там готовятся, к, переводятся, и вот как только станут доступны, мы их выложим на сайте и по запросу будем высылать. Была проведена работа по улучшению совместимости с устройствами поляком. На очереди нас ждет также более детальная, более, скажем, детальная проработка по работе с устройствами Huawei и Cisco. Это запланировано на 2.1. Вот. Но на данный момент у нас еще гораздо лучше стало работать с системами поляком, с уже существующими. Появились пуш-уведомления для пользователей, так скажем, устройств от компании Apple, для андроидов пуши еще не появились. Появилась поддержка Meeting Hall, это вот функция, которая удобна для администраторов системы, чтобы просматривать ход текущих конференций, проверить качество звука, проверить качество видеоизображения. Вот. Улучшился анализ и сбор статистики конференций В предыдущих версиях он был достаточно скуден, но вот инженеры производителя также идут в этом направлении и проводят работы. Собственно, чуть дальше я покажу примеры. Увеличились права администрирования. Теперь есть суперадминистратор и операторы системы. У каждого оператора системы можно выделить определенные блоки и модули, за которые он ответствует. Более подробно опять же про это расскажу. И появилась возможность кастомизации как видеоизображения, так и звуковой составляющей сервера. То есть мы теперь можем свои звуковые приветствия оставлять, можем свои картинки по, каждой, по разным событиям оставлять в виде шапки. Там, при подключении новых клиентов, если вы там первой в очереди присоединились в видеоконференцию и тому подобное. Что нас ждет в обозримом будущем 2.1, к примеру? Скажем, из того, что бросается в глаза, из таких вот самых-самых важных, это то, что будет заинтегрирован Интегрирована платформа управлениями устройствами непосредственно, которая называется E-Link Device Management Платформа. Вот. Сейчас она выступает в роли отдельного сервера. Это поддержка чата для пользователей WebRTC. И улучшена совместимость с устройствами Cisco и Huawei. В версии 3.0, к примеру, появится... 60 поддержка 60 кадров в секунду вот, возможно там, ближе к выходу этих версий у нас что-то изменится что-то новое появится но вот пока ориентироваться стоит вот на высказанные мною функции Информация для тех, кто уже обладает либо тестирует версию 1.4, ввиду того, что программный код сильно изменился, вот, нельзя просто так перейти с версии по 1.4 на 2.0. К сожалению, нужно полностью сносить версию 1.4 и за место нее ставить, ставить версию 2.0. Это, так скажем, Неудобно, ну, так скажем, чревато неудобствами. Надо заботиться о переносе данных со старого сервера на новый. Ялинка обещает выпустить программу, которая позволит удобно мигрировать с версии 1.4 до 2.0. Ну, пока ее, к сожалению, нету на данный момент. То есть сейчас можно выгрузить каталог с аккаунтами, созданными на OMS, и перенести их на новую версию. Транки в сторону офисной API, шлюз для Skype Business и подобные решения, к сожалению, не переносятся, их придется восстанавливать вручную. Вот. Ну а новые пользователи 2.0, ну, для них на этом никак не скажется. давайте поговорим о новых функциях, о распределенной инфраструктуре. Что нам это позволит? Во-первых, это позволит нам увеличить емкость одновременных вызовов либо участников конференции. В предыдущих версиях это где-то было порядка 200 участников, то сейчас это ограничение выросло до полторы тысячи абонентов. Сейчас сервер поддерживает Емкость конференций, вот. может, э, э, э, на, на самом деле доступны несколько способов развертывания э, системы, точнее, сервера ОМС. Если мы выбираем развернутое э, использование, ну, там, развернутую инфраструктуру, то у нас, может быть, коллеги, скажите, у всех звука нет? Ну, хорошо, давай, давайте продолжим. Так вот, какие способы развертывания есть? Можно сделать следующим образом. То есть поднятые сервера, они распределяются по двум типам. Один — это так называемый менеджмент сайт. Это центр, непосредственно центр всей системы. Он является центром всей схемы. Он отображается на веб-интерфейсе, и с него видны все остальные узлы. Остальные узлы — это называется митинг сайт это серверы, которые используются для сбора именно и проведения конференции, для распределения нагрузки. Так вот, такая схема, она называется 1 плюс N, где один это центр, ну, так скажем, сервер, менеджмент сайт. И Ялин говорит, что сейчас это точно может работать до 7, а максимум, по-моему, говорили, неограниченно, Ну, мы вот пока ориентируемся на цифру 7. То есть можно... Одна центральная точка и до семи еще, так скажем, митинг-сайдов. Там между всеми этими системами, они между собой общаются, эти узлы, происходит синхронизация данных. В случае отваливания или разрыва соединений с одной из точек митинг-сайдов, то конференции текущие, они не разорвутся. Да, уменьшится количество поддерживаемых отременных вызовов, но сессия не разорвется. Если нам нужно сделать горячее, горячее резервирование, то в этих случаях нам нужно уже а, точек узлов менеджмент-сайт больше. Максимально их сейчас поддерживается три штуки. То есть три центральные точки и также энное количество а, точек митинг-сайтов. Опять же, гарантированно семь. Вот Число есть, то есть можно вот до 10 серверов так развернуть. В случае даже от а, того, что разорвется соединение с одним из центральных узлов, остальные два работают, а, и проводимые конференции продолжают, ну, скажем, конференции продолжают жить. А, вот. У себя мы это протестировали с развертыванием 1 плюс 1, так скажем, на двух виртуальных машинах. Да, нагрузка распределяется между двумя узлами, вот, емкость проводимых конференций увеличивается по сравнению просто с одним сервером, развернутым в режиме сингл. Я также хотел бы сказать, что режим работы сервера, это будет либо кластер, развернутая структура, либо просто будет сам сервер, это ну, в единичном виде происходит на этапе развертывания сервера. В случае, если вы развернули сервер в режиме, то, скажем, сингл, когда он единственный, ну, просто YMS развернут только на одном сервере, то потом перейти на развернутую инфраструктуру не получится. Придется сносить старую версию и разворачивать его в режиме кластер. Вот. То есть это надо закладывать на этапе установки. Ну, с другой стороны, можно будет просто сделать бэкап, потом в последующие разы уже с новым сервером просто загрузить бэкап. Еще раз напоминаю, что у нас есть два типа лицензий на e Meeting сервер. Это лицензия на полноценных участников конференции, так называемые интерактивные либо активные пользователи, и лицензия Broadcasting. Broadcasting участники — это, скажем, слушатели конференции, которые только принимают видео и звук. При этом... А лицензии и бродкастинг могут воспользоваться не только пользователи, там, скажем, протокола WebRTC, то есть браузерные приложения, но также это могут быть и аппаратные терминалы. То есть активными участниками и слушателями могут быть как аппаратные терминалы, так и программные терминалы и протокол WebRTC. Напоминаю также, то есть это не новое, это уже там и версия 1.4 были, что у нас на сервере, сервере есть шлюз, который позволяет заинтегрировать наш сервер с сервером Skype Business, линком и Office 365. Звонки будут работать в обе стороны, туда и обратно. Можно будет звонить как пользователям YMS в сторону конференции, собранные на Skype Business, так и в обратную сторону. И также поддерживается протокол RDP и там передача контента отдельным потоком. У себя мы это решение уже протестировали с офисом 365. Это работает. Вот пример перед вами. Как необходимо нужно позвонить с приложения, к примеру, VCD, которое зарегистрировано на Ялинг-митинг-сервере, e вот. А справа картинка – это позвонить в обратную сторону, чтобы с приложения Skype for Business позвонить на аппаратный терминал, который зарегистрирован на Яринг-митинг-сервере. С левой стороны нужно ввести первую часть там, адрес электронной почты, и у нас дело было настроено так, чтобы система понимала, куда именно звонок стоит, надо ввести аббревиатуру SFB. Вот. А справа – это где приложение Skype for Business вводится аккаунт терминала и через собаку пишется доменное имя сервера. Снизу определялся статус терминала и можно было позвонить ему. По протоколу WebRTC в MS 2.0 появилась такая функция как Meeting Hall. Это, еще раз повторяюсь, то, что теперь администратор системы может просматривать ход текущих конференций. Раньше этого не было. Я могу это продемонстрировать. Вот. Поддерживается, появилась поддержка браузера Safari. И там 360-й браузер, ну, у нас он не используется. Но вот из таких вот основных, на что стоит обратить внимание, это вот Safari. В версии 2.0 появится чат во время конференции и поддержка браузера Edge. API SDK. Готовится пакет документов для, так скажем, разработчиков и для интеграции в с какими-то системами управления или с инфраструктурой заказчика. В API, к примеру, будет доступно бронирование переговорных комнат, управление ходом конференции, управление аккаунтами и так далее. При помощи SDK получится регистрировать аккаунты, создавать синхронизацию с календарем IMS с какими-то своими службами и синхронизация с, скажем, с каталогом учетных записей. Пока доступна такая информация, ожидаем выхода программы. Ой, программа документов. Костомизация. Можно редактировать и создавать свои шаблоны для отправки электронных сообщений, приглашений. Это звука по-прежнему нету. Андрей шутину к сожалению, не знаю, как вам помочь. Проверьте, что у вас на вебина... платформа вебинара видит ваш динамик и попробуйте ее выбрать какой-то... А, если у вас вы меня не слышите. Секундочку, коллеги. Давайте продолжим. Так. так, про email я сказал про шаблон электронной почты. Можно изменить логотип, так скажем, фон, логотип своей компании, название организации можно переименовать, чтобы отображалось название вашей организации. И также загрузить заставки на видео конференции, в различных событиях. Можно сделать свое голосовое приветствие и для голосового приветствия при интеграции с офисными IP-ATS. Ялинком заявлена еще кастомизация программных клиентов vcd VCM. В этом заключено, ну как бы, что можно кастомизировать, какой, даже можно не кастомизировать, а назвать это брендированием название организации, логотип поставить свои и изменить картинки интерфейса. К сожалению, сами мы не успели это у себя протестировать, не готов сейчас сказать, как это можно сделать. Но, думаю, в ближайшее времени мы это узнаем. Вот. Если, это, если данная информация вам будет нужна, ну, вы можете спросить ее у нас. Собственно, примеры того как это выглядит на веб-интерфейсе eolink митинг-сервера. Вот. Я когда тестировал, кстати, вот сейчас вот перед вами представлен митинг-холл, это скриншот из веб-интерфейса администратора, который просматривает ход текущей конференции. Сейчас участников конференции не было, и так как администратор был первым, ну и, собственно, пока никого нету, отображается вот э, своя кастомизированная заставка вот я ее там загрузил там по-моему ограничение там разрешение 1080 и там картинка должна быть не, менее 3 мег... Ой, не более 3 мегабайт снимать размер здесь можно посмотреть э, список участников э, проверить раскладку, какая используется, и прослушать ход текущей конференции. В администрировании, собственно, сейчас, получается, есть суперадминистратор, который может управлять полностью системой. Также есть менеджер конференций, который может управлять конференциями, аккаунтами, переговорными комнатами и смотреть статистику использования этих переговорных комнат. Дальше идет оператор конференций, он может только просматривать конференции. И есть диспетчер, который э, обладает правами системными настройками и э, обслуживанием. Ну, обновление, сбор логов в случае там, возникновения каких-то проблем. Вот. То есть можно обслуживание и обслуживание. Э, там, статистика теперь это имеет статистика вот такой графический способ отображения где можно посмотреть в какое время сколько было занято бортов длительность конференции можно теперь еще видеть cdr в отдельном экране то есть историю вызовов использование количества участников, статистика по полосе пропускания, по разрешению частоте кадров, по используемым протоколам, по типу конференции, это будет point-to-point, -point, запланированные конференции. Вот, то есть Ялин учел опыт предыдущих версий и запросов пользователей о том, что той версии статистики это было недостаточно и также движется в этом направлении. На Ялинг link Сервер можно регистрировать не только, так скажем, терминалы Ялинг по протоколу SIP, по умолчанию терминала e-Link по протоколу SIP регистрируется, но также сторонние устройства, там, поликом по протоколу H323. Можно это сделать и с паролем, точнее с аутентификацией. С, без аутентификации, и что еще из таких новых фич появилось. Теперь можно пользователю, ну, так скажем, созданному аккаунту, давать права на планирование конференции и для создания мгновенных конференций спонтанных, которые называются MeetNow. Например, можно создать пользователя, который может быть только участником конференции и самостоятельно что-либо создавать не может чтобы он лишний раз не нагружал сервер, ну, как-то ограничить его в правах. Благодаря еще встроенному гейткиперу и поддержке H460, это также системы могут находиться удаленно, не в одной локальной сети с сервером и успешно регистрироваться, звонить, совершать звонки, передача голоса, видео будет работать корректно. На этом все, коллеги. Я сейчас жду ваших вопросов. Пока замолкаю, если они у вас есть, то прошу их задать. еще есть с вами много времени на общение Модуль записи встроенный не появился. Сейчас запись проводимых видеоконференций можно только сделать при помощи стороннего сервера записи. вот, Его можно, как и Яринг Митинг сервер, взять на тестирование, вот, на то, чтобы посмотреть, как это работает. А для Каждый, так скажем, каждая кнопка или каждую, для записи каждой конференции будет заниматься один а, лицензионный порт. Выход встроенного сервера видеоконференцзаписи мы ожидаем где-то в первом квартале 2019 года в а, версии 3.0. 2.1, насколько нам известно, не будет. Вот будет версии 2.1. Коллеги, так подробнее, пожалуйста, про возможности интеграции со сторонними серверами и состояние API. Виктор, я говорил, что к сожалению пока документации по API и SDK нету, как только они будут доступны, мы их можем будет будем высылать, можно будет предоставить вам. Вот. пока из того, что будет поддерживать API и SDK, можно смотреть вот по этому списку, который сейчас отображается. На экране. А, Илья, с ВКС от Ялинк ни разу не сталкивался. Как она ведет себя в сетях спутниковой связи? Реакция на задержки в канале от 700 до а, 1500 миллисекунд. Mm. Наверное, из наших э -э никто до этого не тестировал, наверное, работу Яринг-митинг-сервера в сетях с такой задержкой. Вот, Скорее всего, Я-Link митинг сервер будет пытаться занизить качество связи, чтобы такой, задерж... такой задержки не было. Хочу напомнить, что Яринг-митинг-сервер можно бесплатно потестировать. Если у вас есть мощности, либо, ну, там, скажем, можете выделить кусок на виртуальной машине для его развертывания, то мы вам с удовольствием его предоставим по запросу. Насколько эти новые функции уникальны или они must-have есть у всех конкурентов? Ялинг сейчас находится на этапе, так скажем, догнать всех остальных вендоров. Наверное, можно примерно так сказать. То есть они сейчас выкладывают и развивают свой продукт теми функциями, которые пользователям нужны. Ну, так скажем, must-have. из перечисленного, прям вот нового, новинка, ни у кого, что нет ни у кого у других, ну, наверное, такого нету. Андрей Шутин спрашивает, появилась ли возможность вещания конференции, например, RTSP и Multicast. Сейчас можно посылать, сделать стриминг, стриминг в сторону YouTube? через RTMP, либо это делать с помощью сервера записи стороннего, он также может быть стриминговым сервисом, либо на каких-то внешние ресурсы, либо своими средствами. А какие аппаратные требования минимальные требуются для UMS 2.0, по крайней мере для тестирования? Раньше на версии, точка, версии по 1.4 у нас были требования, один вызов HD требовал одно ядро. После выхода 2.0 в ходе нашего тестирования новая версия потребляет больше ресурсов, в среднем где-то, наверное, в два раза. То есть сейчас на один вызов HD стоит рассчитывать на два ядра занимаемых. Вот. А, к сожалению, официальных мы не получили еще документы, табличку на так скажем, технические требования к ВМС 2.0, к примеру, там на 10 пользователей, на 10 одновременных вызовов с таким то качеством. Мы их ожидаем. Пока, к сожалению, предоставить не можем. Коллеги, я вам сейчас могу, к примеру, продемонстрировать в реальном времени сравнение 1.4 и 2.0, как они выглядят вот. через демонстрацию экрана. Так, клиент спрашивает: клиент приобретает лицензию, которая привязана к MAC-адресу сервера, и как тогда быть в случае смены аппаратной платформы? На версии 1.4 была привязка к MAC-адресу. Сейчас привязка идет не к MAC-адресу, а, так скажем, непосредственно генерируется самой, сам, самим сервером YMS, развернутым. В случае, если клиент меняет аппаратную платформу, то он просто уведомляет об этом нас, ну, сначала вас, потом вы уведомляете нас, и клиенту высылается, предоставляется ну, так скажем, новый лицензионный ключ, и он продолжает использовать свой ВМС. При покупке Ялик сервера предоставляется гарантийный срок на, на год. Потом этот сервисный контракт надо продлять по, по году. На нашем сайте, на сайте ip есть раздел называется «Система ВКС». Там есть как раз таки сервис АМС. Можно посмотреть и почитать, что в него входит. В него входит Техническая поддержка, обновление системы ВКС и еще там какой-то третий пункт. Ну и сейчас не вспомним быстро. Вот, коллеги, давайте я вам немножко продемонстрирую экран. Так, да, это работает. К как, как выглядит стартовый экран версии 1.4. Как выглядит стартовый экран версии 2.0. Ну, давайте зайдем на... А, теперь гораздо удобнее смотреть основную информацию по количеству пользователей онлайн, текущих конференций... Пользователи Room System, это эти переговорные комнаты, нагрузка на процессор, информация по узлам. Вот. Также, что хотел отметить, теперь в отличие от версии 1.4 можно нормально просматривать задействованные порты лицензии на видеопорт, это на полноценных участников, и порты Broadcasting. Раньше, к сожалению, на версии 1.4 отображались только видеопорты. Можно посмотреть, какие порты задействованы, на, о, задействованы а какие лицензии активированы и с временем их окончания, ну, с окончанием срока поддержки Панел. Панелька управления конференциями. Вот я создал одну виртуальную комнату тестируемую. И здесь появляется кнопка, вот как раз мониторинга. Одна кнопка это непосредственно управление. Адми... Ну, то скажем, панель администрирования конференции. Она также претерпела изменения сравнению с версии 1.4. Глобальная операция теперь находится слева внизу под типом участников конференции. Выбор раскладки происходит теперь гораздо быстрее. Можно приглашать пользователей, как зарегистрированных, так и незарегистрированных пользователей по различным протоколам 4.3.3, SIP, делать трансляцию, либо звонить пользователям в Skype for Business, либо сделать рассылку по электронной почте. где мы просто указываем адрес какого то нового человека, кому, кому которому вышли приглашение. А, это вот панель администрирования. Как выглядит панель, панель мониторинга? Вот я присоединился как для просмотра участников конференции, ну, где, где их нету, да, и при под таком подключении. При, при под таком подключении начинает работать конференция и занялся один порт из 20 ну, активированных у меня на данный момент. Вот. Раньше вот эту панель мониторинга не было и мы вот не могли увидеть, как оно. То есть я должен был быть непосредственным участником этой конференции. Меня вы видели в этом случае, либо я какое-нибудь окно занимал. Артур, ты мне подскажи, если будут вопросы в чате. Давай я отвечу, в чате. Ну, если ты можешь ответить, то отвечай, пожалуйста. Если что-то стоит озвучить, то давай я буду озвучивать. По аккаунтам изменений нету. Тут все без изменений. А теперь можно группировать и переговорные комнаты. Если у вас распределенная структура по филиалам, то теперь можно создавать, например, Россия, Украина, Казахстан и в каждую добавлять нужные переговорные комнаты. Статистика использованных ресурсов МСУ, у меня сервер живет не так долго, например, здесь можно посмотреть, что вчера, ну, не вчера, позавчера, 13 числа максимально было использовано 6 портов, а вчера, к примеру, всего только один. При этом лицензии Broadcast использовались, использовались зато аудио порты, максимальных было две штуки. посмотреть по нагрузке длительности сколько было точнее не длительности а сколько звонков было и по длительности по каждой конференции можно выбрать дату скажем за сколько брался можно посмотреть историю звонков Полторы тысячи новых участников, максимально 4 мегабита. Обращаю внимание, что функция уведомлений push, она работает при доступности Ялинк Митинг-сервера в интернет. То есть отправляется на внешний сервер Ялинка для пуш-уведомлений и через них она работает. Включение трансляции на сервисы YouTube, на сервисы записи. Теперь на отдельном, в отдельное окно выведены настройки для отображения участников конференции. Маршруты вызовов не изменились. И также теперь очень сильно изменилась логика, так скажем, по работе с протоколами. Теперь у я e link Meeting Server это модульная структура, где непосредственно надо... Там, надо вам зарегистрировать абонентов, для этого вы включаете модуль регистрации, надо вам совершать звонки по IP-адресу, для этого нужно включить опять же свой модуль. По умолчанию, как только вы развернули сервер, все эти модули, они выключены, потому что нужно вам регистрировать сторонние серверы, вы включаете этот модуль и так далее. Также модульная структура H323, MCU, Traversal, это для прохождения и связки там, скажем, чтобы сервер работал в сети, и также есть вот настройка называется адрес-порт мейплинг, если у вас сервер выстав... живет одновременно и на белом IP-шнике на и в локальной сети, чтобы вызовы ходили одновременно, как могли подключиться к конференции как внешние пользователи, так и внутренние, для этого делается, так скажем, адрес-порт мейплинг. Порты, время, адрес электронной почты. Теперь еще, вот, что многие пользователи просили. Раньше у вас для, длина аккаунтов была ограничена жестко с, четырьмя символами. То есть ID пользователя всегда был четырехзначный номер. Теперь можно самим настроить то количество, точнее длину аккаунта, ID аккаунта. Потому что у многих офисные АТС используют длину четыре номера, ну, четырехзначную нумерацию. И это было крайне неудобно. Теперь можно настроить, какая у вас будет длина для конференц-комнат и какая длина для аккаунтов. Многим, наверное, это будет, так скажем, одна из функций must-have. А так как у меня сейчас развернут в режиме кластера, у меня видно два узла. Сейчас они работают на виртуальной машине, развернуты в одной локальной сети, можно посмотреть по там, системную информацию на нем, смотреть как оно, там нагруженность по каждому из ядер, сервисные статусы включены или не включены, ну, как бы, гораздо более информативнее, чем предыдущие версии по памяти, по использованию сети. А, вот раньше этого функционала не было можно настройки сделать узла включить выключить узел вот а тут же можно создать как раз таки пользователя там, с ограниченными правами модератора здесь как, к примеру Не создается не с айди то есть какой-то номер присылается а и присылается имя этому абоненту и это же абонент э, сбивается при входе то есть именно пишутся пользователь конференции манайвер и вы заходите по паролю пароль можно будет сменить э, по умолчанию паспорт потом можно будет сменить его в личном кабинете улучшенное Раздел безопасности. Можно посмотреть тех, кого система забанила. Можно настроить различные способы защиты от несанкционированного доступа. Добавить по юзер-агенту каких-то злоумышленников, которых вы сами заметили. И сделать черный список, либо разрешаемый список. Ну, сертификаты не изменились. Вот панель кастомизации. Можно сделать свою иконку, которая будет отображаться в вкладке веб-интерфейса. А, портативное лого, которое будет в левом верхнем углу доступно. А, фоновую заставку, загла... за... логотип в электронной почте. Можно переименовать название компании, название платформы по-своему по -своему сделать. Можно выключить надпись с копирайтом, можно доста добавить фоновую заставку для WebRTC, отсюда же можно скачать либо предоставить ссылку на скачивание на продук программный продукт UC Desktop и, собственно, вот заставки картинки для заставки для проводимых видеоконференций по разным событиям. Также здесь указаны рекомендации по каждому типу, которые эти рекомендации, они жесткие. Если написано у вас, к примеру, что здесь картинка должна быть такого же разрешения. Если вы, вы попробуете загрузить другое разрешение, то э, система вам не даст это сделать. Вот. Шаблон для электронной почты, по тестовое сообщение, по если забыли пароль, для системного уведомления и также для какого языка для юзеров тут совершенно вот гораздо больше этих различных уведомлений и можно также свои выбираете э, персональные уведомления и загружаете файл вот до 10 мегабайт можно залить звуковое приветствие свое собственное По обслуживанию тут принципиально ничего не изменилось ну кроме того что чуть удобнее стало сбор логов. Теперь по каждому из узел можно смотреть. Так, давайте я сейчас вернусь к вебинару. И посмотрю, какие вопросы были. Секундочку. Так. как e-link-минтинг-сервис, сертификация интерфейса управления. Мы производителю помогаем с переводом веб-интерфейса. Не всегда он корректирован на все 100%, вот, но он есть. Гость, я Костя, верно понимаю, что для решения задачи по обучению заказчику можно приобрести версию, ну, я в любом случае озвучил, висят, то есть можно будет вести трансляцию на 50 точек, плюс не будет возможность трансляции на YouTube. Как отвечал мой коллега, для того, чтобы E-Link сервер активировался, необходимо купить лицензии, которые называются YMS Concurrent Call License. Они продаются в минимальном, так скажем, необходимом пакете из 10 штук. У нас на сайте указано стоимость за одну штуку вот таких, так скажем, call-license нужно купить 10 штук. Дальше вы можете купить, купить дополнительно лицензии, пакет лицензий, бродкастинг. Трансляция на YouTube занимает лицензию call-license, она не занимает broadcast-license. Вот. Поэтому надо из этого рассчитывать то есть, либо купить 11, кстати, после, после того, как вы, так скажем, минимум вы покупаете конкурс, 10 штук, но вам ничто не мешает, к примеру, потом покупать, покупать нужное количество лицензий по одной штуке, ну, с шагом 1. То есть, 11, 12, 13 можно приобретать уже без каких-либо ограничений. А тестовые лицензии, так скажем, на демонстрацию обычно идут пакетом как раз на 10 портов на 10 конкурс конкурент коллайсенс вот лицензии бродкастинг используют терминалы которые подключаются к конференции причем это могут быть пользователи в это могут быть пользователи аппаратных терминалов вот. просто у них не принимается так скажем видео поток принимаемых от них только они принимают в случае необходимости а, к примеру, человек, он, который присоединился в качестве слушателя, и он хочет выступить, ему там, нужно поднять руку. Среди, если у вас используется в этом случае устройство I link видеотерминал E-Link, то вы нажимаете на кнопку Мьют, и у вас происходит имитация поднятия руки. Модератор конференции видит, что у этого, этот пользователь поднял руку и может ему предоставить права лектора. В этот момент этот пользователь освобождает лицензию Broadcast и занимает лицензию Concurrent co License и становится полноценным участником конференции. Андрей Шутин, я увидел, что демонстрация осуществляется на одном CPU Intel E326 на главный экран мониторинга занятых ресурсов. Давайте это сделаем сейчас чуть попозже. Сейчас все вопросы посмотрю и тогда открою еще раз этот интерфейс. Не вижу в описании на сайте такой информации. Тематика, сережные решения. Наверное, ответил на вопросы гостя по поводу лицензии Broadcasting. Тестовая лицензия для данного релиза имеется. Да, сейчас данный релиз доступен для тестирования. Пишите нам запрос о том, что вы хотите его потестировать. Мы вам рассказываем, что для этого нужно сделать. А, на какой адрес прислать заявку, а ну все предоставили. Тогда сейчас сделаю демонстрацию еще раз. А, здесь на самом деле 8 ядер на этом сервере 8 ядер каждый вот имеет такую характеристику И также второй узел 247 который у нас стоит ну, имеет те же самые характеристики сейчас это скрою чтобы вот у них нагрузка она отличается по времени даже можно нажать сюда И здесь непосредственно вот у 246, который является основным сервером, можно посмотреть по каждому ядру. Вот здесь их было 8, вот по каждому из 8 можно посмотреть. Также эту информацию можно посмотреть в разделе Node Management, к примеру. Давайте посмотрим нагрузку на 247 есть также их 8 штук. Можно по каждому каждое ядро выбрать. игры спрашивать минимальные требования для тестового сервера все зависит от задачи. если к примеру рассматриваем 10 лицензий конкурент классен ну так скажем 10 одновременных вызовов то для пользователей hd то вот наверное хватит Порядка там, 16 ядер. Вот. Но опять же говорю, мы ожидаем, наверное, сегодня-завтра получим официальный документ от Ялинка, -Я на... где будет видно непосредственно. Сейчас это только по личному, скажем, опыту. вот То есть, сейчас вот тот, тот, тот сервер, который я вам показывал, который развернут в режиме там кластера. А на нем я смог развернуть а, 6, 6 о, видеоконференцию на 6 участников с качеством Full HD вот То есть, а, данная конфигурация а, поддерживает 6 Full HD и а, 12 HD абонентов То есть, а, еще раз говорю стоит а, где-то рассчитывать на 2 ядра на участника, чтобы вот Гарантированного хватило. Вот. Надеюсь, я сегодня получу эту информацию от производителя. И уже если вы запросите делаете заявку на тестовые соединения, ой, на тестовые, на тестирование данного решения, то я уже могу гарантированно сказать. 16 ядер это все-таки full HD должно быть. Также нету, к примеру, жестких ограничений, что на тестирование можно только 10 лицензий конкурентных. Вы также можете попросить, если скажете, что вы будете использовать режим обучения сотрудников, вам нужны лицензии Broadcast. Мы также сможем вам на тестирование предоставить и те, и те. Минимальный срок тестирования составляет один месяц, вот. Если, к примеру, вам не хватило этого э, срока, то я link э, готов его продлить. Еще раз выслушу. Э, рам требуется порядка вот, по-моему, 20 гигабайт должно хватить. Э, требования к памяти есть в инструкции по установке, которые мы вам... Ресурсы сервера очень сильно зависят от, того, от предполагаемого качества использования. Раньше, к примеру, когда у нас версия 1.4, она была более экономичной в плане использования ресурсов. Там это явно было в формуле видно, что одно ядро требуется на одного HD участника. Если вы планировали использовать разрешение Full HD, то вам требовалось два ядра. Здесь э, ялинг-митинг-сервис стал чуть более прожорливее, и уже одного ядра полноценно. Мне хватает. Меня видно? Коллеги, скажите, меня слышно, а то у меня картинка с камеры пропала. Ну ладно, видно, не, не так уж важно. Видать, что с камерой произошло. Вот, теперь я линк сервер в версии 2.0, он стал более... Больше ресурсов затрагивать на проведение видеоконференции. Вот. А уже одного ядра на одного видео не хватает. Он будет где-то, наверное, ядра полтора, ну, грубо говоря, использовать. Но пока э, у нас нет официальной информации от вендора. Мы ее будем готовы предоставить чуть позднее. коллеги, ну, время предоставленное на вебинар у нас прошло. В чате был адрес электронной почты. Еще раз попрошу, Артур, тебе его повторить. С вопросами, как с техническими, так и с, скажем, со всеми вопросами вы можете обращаться по этому адресу. Вот. Ответим на все ваши интересующие вопросы. Вот. Правильно я понимаю, что что отдельный дискретный GPU на сервере не требуется. Я понимаю, это, скорее всего, имеется в виду как какая-то видеокарта либо какой-то специальный там, процессор для этого. Нет, у нас э, видеокарта никакая не требуется. Вся обработка видеосигналов и работы сервера осуществляется на непосредственно процессорах. Здесь он развернут на сервере E5, но у нас успешно это все работало и с серверами на базе Skylake, которые более, так скажем, новые, нежели то, что вот мы сейчас используем. Они там, более мощные, на них э, сервер видеоконференц-связи. По поводу ЦПУ должен поддерживать... Не готов сейчас ответить. Коллеги, спасибо всем, что участвовал. участвовал в конференции. Мы вынуждены ее закончить. К сожалению, времени у нас больше не было. Нет. вот. Обращайтесь.